Лев, да ну не плазины. Раздеваешься, до голова и идешь туда. В смысле того? Не Я ж не герою, ты сейчас реально будешь домой все всё покупать. Так. Я сейчас наберу, я тебе серьёзно могу. Бладенье, а тебе нет, я буду мстить ]zychons. тебе. Холодно, ладно, вот так вот и знаешь. Я тебя сейчас привчу. Ты доигралась. ты... <ривыча> Ты мне... Это, это только первое задание, а да, мне это уже это, приходится это, тратить в три раза больше, чем за это меня за весь челлендж. Молодец, ты, ты посад... Да, прийдите, помогите, да, конечно. Забыла? 24 часа челлендж. Ты М -м -м. Лера смотрит, как папа кушает? Смотрит. Ты оплачиваешь. Че, Лера не хочет оплатить? Раз, два, Три! Нет. Да, Лера, это 24 часа челлендж Ребята, она отказывает Иди сюда Ребята, ты отказываешься Нет. Включаем камеру Ребят, всем привет вы на канале видео Бэйби или на канале видео Бэйби Life? У нас два канала, обязательно подпишитесь на оба. Ссылки будут в описании. Мы сейчас идем с Лерой, она даже не знает куда. И вот сейчас Почему будет видите, бомба. Вот сейчас будет месть, такая месть, которую вы все ждали, Лера. Вот сегодня будет видео. 24 часа. Ты будешь мне говорить на все. Да. Нет, ты будешь говорить мне на все «да». У меня Я тебя сейчас веду. Задание номер один. Я тебе в прошлом видео, вы их все смотрели, я тебе покупал на твоей прихоти твою э, одежду, магазине, теперь мы сейчас идем в бутик в один модный, ты одеваешь меня, мне по барабану, где хочешь там и... Я зачем мне спала деньги взять с Ну, так я же тебе говорил, бери, потому что надо. Я ей, короче, ее там надурил, но теперь она... чтобы было все честно, ребят, ничего не наиграно. Мы хотим, чтобы этот ролик был реально честный. Нет, Лер, все. Трать все свои сбережения. Я знаю, она копит, копит постоянно каждый месяц. Я себе на лет... Ты мне сейчас будешь тогда... только одну вещь. Одну вещь. Лера, да. ты меня разводила, блин, я тебе купил две вещи. Ну там так получилось. Ну у тебя денег вообще есть деньги? Сколько у тебя денег? Много. Не, мало, мало, мало. Мало. Одну. Хорошо, ладно. Тогда бы. Потому что я ребенок нет денег, я не миллионер. Ладно, одну, одну, ребят. Только давайте задание первое. Одна вещь будет там на две, да? Все просили тебе задания жесткие думать, потому что ты надо мной издевалась да. в прошлом видео. Все, ты теперь, да? блин, получи, я тебе сказал, думать. все, Западайте. тебе жопа Потихать. полная. Выбирай шмотки с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, будем мне выбирать кофту. Ой, стой, иди Окей? Сюда. Ребят, здесь тепло и очень хорошо. Я себе кофту. Не, ты не себе ищешь, ты мне покупаешь, слышишь? Но Успокойся, слышишь нельзя. себе. Идем, будем выбирать мне. Я выбираю, я и я ты себе будешь. Что ты возьмешь? Так, я сейчас реально будешь все покупать. сейчас наберу, я тебе серьезно Мы даже не Я беру только вот эту. Вот, молодец, хороший мальчик. Ну еще что-то чуть-чуть возьмем. <сосы> чуть Чего? Я костюмчик еще померю. <сосы> Нет. Лера, Нет. курточка тоже была у тебя. Нет. Точно так же. Ты Я пор... не миллионер. Ты, ты забыла? 24 часа <сосы> челлендж. Ты говоришь да? Ты же хочешь сказать да, папа? Ты должен взять себе спортивный костюм. Ты же хочешь, чтобы папа взял себе спортивный костюм? хочешь видишь Ну все ты мне сейчас наверное, в три раза дороже обходишься чем я тебе Подожди. был уговор мы с тобой на твои 24 часа челлендж я тебя предупреждал смотри девочка ты доиграешься ты доигралась? Так, ты, ты, ты... Ми... <как> это это только первое задание а да, мне уже приходится тратить ты... в три раза больше чем ты на меня за весь челлендж ничего я тебе сказал что я тебя Накажу. Я делал я штаны, потому что Он я... Он не те штаны взял. Я не те, я взял другие, другого костюма. Ну, меня... Вы я серьезно? В районе, если в рублях, 4 тысячи. Чуть больше 4 тысяч рублей. Да, и плюс таков-то еще 2 тысячи. Меня... 6 тысяч рублей. Ты Шикарно. Так это не дорого, Лер. Прикольно тебе. И что ты скажешь? Как бы все говорится за меня. Ты и... хочешь ее купить? Ты сейчас ее будешь покупать? Да. Лер, 24 часа челлендж. Вот я говорю, что ты ее не купишь сейчас. Извини. Серьезно, извиняй. Ребят, сегодня 24 я часа чел. Ты тортик, тогда разрешила! Ты мне не разрешила. И тебе его дала. Ну да, отдала. Подожди, Лер, сегодня 24 часа челлендж. Ты хочешь купить эту вещь, а я тебе не разрешаю. Ты же не хочешь купить эту вещь? Что? Нет, ты не хочешь? Все, ребят, вот так вот, все будет честно Она себе выбирала, выбирала, извини меня Я тебе буду, говорю, жестко наказывать Все ага, Плачь, плач. Ребята, теперь плачет. Ага, конечно, да, да, да Не бежать Не дуйся на меня, дорогуша Собирай обратно, хочешь еще третью часть челленджа Собир... Ребята, я сделаю третью часть Мне все равно Нет, Ребята, все честно, считает. Хватает хоть? А, так у тебя еще и осталось, дорогуша. Целым пакетом вещей. Она, она обиделась, Она обиделась, что я ее кофту запретил покупать. Ну, это у тебя была последняя капля. Все честно. Сейчас мы идем к машине. И я тебе дам следующее задание. Вы думаете, какое у нее будет задание? Правильно, друзья. Я несу ей. Лера. Ты же хочешь сейчас поогребать снег, чтобы наша машина выехала. А? Пожалуйста, мы не выйдем. Бери лопатку и отгребай снег. Давай я сяду за руль или точно выйдем. Нет! Молодец! ты помогите, Да, конечно. Умничка ты моя. Ты посмотри, как папе помогает. Давай, давай, носи потихоньку. Давай, давай, давай. Ребята, носи! Давай, давай, ты что думала? Тяжелая Вот так вот папа носит Проверяем маслечко, хорошо? Открывай Нет, масло не там, Лера Масло под капотом, а не в багажнике Иди сюда, вставай Я да. не открывай сама? Ищи кнопку, как открыть Ты что думала? Ищи кнопку, где открыть? Нет, на, вон внизу она Подсказка нет, ты не Ой. то открыла, ты открыла багажник на себя, на себя, вот ту кнопку, да, на себя, на себя, еще сильней, есть, открыла. Я багажник там открыл. Я закрою. Нет, в бок, в бок, толкай. Да, да, да, да, да. Нет. Ты что, не можешь капот открыть? Кошмар, Лера. Ну, нет? Да, вот так вот влево, в сторону, в сторону, раз, отводи руку. Тебе вот так вот надо рукой, пик, там такой штучка, да-да-да-да, внизу. Я там что-то нажимаю, но я не знаю, что я нажимаю. О, О поднимай, а... только не опускай. Я нашел, вот этот рычажок. Да, теперь бери вот эту палочку. Где масло, знаешь? Вот здесь, правильно. Ты Умничка. Да. Бери щуп. Смотри на щуп. Там есть масло? Обязательно. Да, все тут есть, все нормально. Должна быть половинка, вставляй. Нет, ты что, держи крышку. Убирай руки, убирай руки. Три, четыре. Все, есть. Пошли. Сейчас мы едем кое-куда, ты будешь выполнять следующее задание. Поехали. С тобой, Никогда нам быть с тобой. Калаты, будто мусор, мариванна, небом, алмазом, летали калаты, у и выбей ножка навалов, бегай за крышку, принцесса бал. Лера в пиццерии? Да. Сейчас заказать. Пицца. Заказали. Очень-очень-очень. Очень, очень очень очень большую. она, наверное, я не знаю, метровая. Но, к сожалению, Лера, ты не хочешь. Ты не хочешь сейчас эту пиццу и ты будешь смотреть, как папа ее будет кушать. 24 часа челлендж ты говоришь, да? Да, Лера? Лера не хочет пиццу? Да, Лера не хочет. Лера будет смотреть, как папа будет есть вот эту вот большую, огромную-огромную пиццу, ребят. А Лера остановила Нет! А папа хочет отвернуться? <связать> Лера хочет отвернуться. <связать> <связать> <связать> смотри, я вот сразу вот так вот три куска буду сейчас есть, смотри. А что, мне ее надо съесть. Вот беру вот так Ты вот, вот целую штуку. А потом будет мне вечером говорить, что я на диете, я ничего не, не ем. Вот будет. Лера И будет, будет смотреть, как папа <связать> Лера смотрит, как папа покушает? Лера не кушает пиццу? Нет. Повытирай мне, пожалуйста. Лера не хочет выполнять задание? 24 часа. Эй, ты милый. Аккуратненько. Аккуратненько. Ты Капец. Ты не магазин купишь, увидишь. Да, да, да. Я с тобой вообще выходить никуда не буду. А то, согласно, выходить придется. Конечно. Чек пришел. 213 гривен. Ты оплачиваешь. Ты оплачиваешь. Что, Вера не хочет оплатить? <свят> Ребята, 213 гривен. <свят> Давай, доставай, доставай. <свят> В общем, сейчас она выйдет. Сейчас я ей придумаю. Вы офигеете. Лера, иди сюда. Ребята, мы не подъехали холод, на машине. А, да, холодно. А, а, я тебя сюда привел специально. Вот мы здесь, мы э, возле фуршета. большого маркета, у нас фуршет. Мы да. специально выбрались, где больше людей. Светили, Светят фары. Лера, для тебя очень серьезное задание. Это 24 часа челлендж. Ты сейчас, ты сейчас не сможешь отказать. Мне Тебе да. нужно. Тебе да. нужно сделать, иди сюда, ты должна Чуть вот сюда холод. именно подойти Чуть и холодно. это, смотри, что ты сейчас а делаешь. А ты сейчас, <смех> Лер, ты сейчас раздеваешься до гола и идешь туда, в смысле до ну, то есть, ну не до ты сейчас раздеваешься, полностью снимаешь с себя всю одежду и идешь пешком вон туда и падаешь в сугроб, Лера, ты для меня! Ты для меня делаешь. Я, я падал, как дурачок. Ты в одежде падал. Я в одежде, а я тебе усложняю задачу. Как ты издевалась надо мной, будешь точно так же делать ты. Так что все, вперед. Ну, я жду. Ты не имеешь права отказать. Ну, а, я знаю, ты как типа, в ТикТоке снимал. Да, 24 часа челлендж. Ну все, отходи назад. И так все разбрасывать, да? Да, все снимаешь. Раз, два, три. Блин, стой, надо а, хорошо, -а -а, настрой. на было легче. Давай, вперед, Лера. Да. Ты должна выйти. Лера хочет выполнить это задание, правильно? Раз, два, три. Давай, давай, давай. Все выкидывает, ребята. Вот это будет, челлендж. Получай, Лера, блин. Ой, вот ой, так ой. вот, как ты. Как ты делала, ага. ага. холодно? Холодно, давай, ныряй, блин, быстро, ныряй. Вперед, ныряй, Лера. Лера, 24 часа, челлендж. Падай. Ага, вот так вот тебе, А что? Ага. Как ты мне делала. Давай, одевайся, быстро, ты что, заболеешь, блин. Быстро, Лера. Одевайся давай. Ты меня тогда там унижала, я падал среди всех людей. Вот это в той стороне. Теперь я тебя поунижал. холодно. Одевайся, одевайся, дорогуша. Холодно. Это тебе еще не холодно. Где шапка? Вот шапка. Нет, Нет. Вот шапка блядь. Ребята, это пипец. Ну что? Иди знаешь куда. Следующее задание делаем. Да, Лера, едем дальше. Выполняем следующее задание. Ты что, думаешь, что ты тут самая крутая? Ты мне да, могла все-таки делать какие-то гадости. Я тебе нет, я буду мстить падал. тебе. Холодно. Ладно. Вот так вот и знай. Сейчас еще будешь у меня в, это, плавать в речке. Ты одетый падай. Одетый? А, вот так тебе и надо. Вот так, ребята, я и буду мстить за все. Так это, иди. Я переед... вся мокрая. Ребята, мы уже дома. Она, она вся не то, что мокрая, у меня вся машина мокрая полностью. От меня. Пока она побегала. Давай, переодевайся. Ребята, а я вам сейчас Давай, покажу. Давай переодевайся, Лера. Переоделась? Нет. Да давай быстрее. сейчас. Только не говори, что мне нельзя. Лера, 24, 24 часа челлендж. Нет, нет, нет, нет. Лера не хочет. Лера хочет. Это месть, Лера не хочет. Ты смотри, 24 часа челлендж это тот чизкейк, который ты мне зажимала при всех подписчиках. Я тебе дала два кусочка, потом ты мне то потом... и ну, то, ты мне не два кусочка дала, ты а мне оставила пару вот, вот таких маленьких кусочков. А что ты врешь? А что я не вру? А что ты мне два вот этих целых отдала? Представляешь? Не ври, не два там было, там было два вот таких маленьких. Я ага, прибьешь. А ты его сегодня за всю ночь зафигачу. У нас уже очень темно и очень. Можно. Супер, а теперь пошли. У меня еще одно ну задание ну, спосит, Я уже встала, ну пожалуйста. Идем. Ребята, будьте Пойдем свидетели. Сейчас уволить. будет самое крутое ну, задание. Пожалуйста. Очень крутое. Ну, мол, я спать хочу. Раз, два, три. Лера, сегодня какой? 24 часа челлендж? -чел -чел -чел так ты не знаешь еще что? Мне все равно. Сейчас я тебе скажу. Подожди, Лер. Ну так нельзя. Можно. Можно? Лер, нет, подожди. Да стой, ну что ты делаешь? Ну пожалуйста. Вот будь че... Лер, так нельзя, Здесь это не уже не по человек. правилам. Рот закрывать, нет. это не по правилам, Лер. А это не было никакого Нет, подожди. Правил. подожди, Правила только... Лер, подожди. Да подожди, говорю. Ребят, последнее тебе задание это. Чего ты не царапаешь? В одежде ты купаешься в душе. Ты что, приколы? Нет. Да, Лера, нет. это 24 часа челлендж, ребята. Она отказывает. Иди сюда. Ребята, я я. ты отказываешься. Нет. Ты отказываешься. Да. В смысле, что ты отказываешься? Ты не по правилам играешь. Все 24 часа челлендж, все говорят я да. Я один раз могу сказать, нет. Нет! Ты не имеешь права говорить. Я тебе все выполнял, все твои приказы. Ты сейчас в одежде. Раз. Нет. Два. Это все, это сейчас все смотрят Давай, Лера Я, не буду. я включаю свет Все У тебя считаем до трех Раз, я не буду. два, я не три Все, это 24 часа челлендж Лера хочет купаться в одежде? Не хочет Подожди, Лера хочет купаться в одежде? Не... Лера хочет сказать, что она сейчас будет купаться Давай Ну как это не будет? 24 часа челлендж Будет вторая часть Ты мне знаешь, что купаться будешь? Хорошо, буду Хорошо, буду. Носочки хоть снять можно? Носочки можно. Вот только носочки можно. Все. Больше ничего не снимать. А взять. я больше ничего не сниму. Давай, все ждем. Нет, Лера. Открой, ну не гони. Нет, так нельзя. Это не считается. Все. Я принимаю это как за отказ и все. Ты не прошла 24 часа челлендж. Дочка не прошла. Ага. Готовься, давай, вперед. Вот так вот ничего не снимаем. А стойте, а что я могу по твоему тебе Поехали! Да, да, да, да. О, хорошо. Давай, давай, давай, давай. Ай, хорошо, ребята. На тебе. Давай, давай, купайся, купайся. А, вот так тебе и на. Что ты? Куда ты убираешь? Давай под под душ. Быстренько под душ. Лира, раз, два. Вот так вот, вот так вот тебе. А Ай, хорошо. Знай. А что ж ты хотела? А как надо мной издеваться? Так как над папой издеваться? Давай, давай. Ребят, Эко ну все. Челлендж закончился. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ждите да, следующее я видео. Пранк над ней или надо мной. Не знаю, кто из нас первый, кого пранкал. Но я... Сегодня ночью тебя на я тебе подстригонался. Ребят, О, надеюсь, я вам я понравилось. понравилось это видео. Ждите следующие видосы. Переходите на канал. Да, видео будет делать там, там каждый раз. день видео. Я Всем пока. Получи, вот там вот и сиди, поняла? Ага, вот там вот и сиди. Да не плачь, Ле. Да не гони. Ле, да ну не плачь. Ну заходили, не ходили. Короче, сняли, ребята, двадцать четыре часа. Брхло. Вот там сиди, дорогуша. Это тебе наказание, чтобы не издевалась над папой. Не купаться Вспомнила, да? Вспомнила 24 часа, папа говорит, да. Ага, вот так и сиди. Сиди вот там и плачь. Вот так. Все, до свидания.